Я не хочу ее покупать. Я не хочу покупать маску. Да, зачем? Причем мы здесь. Причем мы здесь. Скажите, пожалуйста. Да, мне жалко вас. Вы не понимаете, что вы творите. Сегодня нам сказали одеть. Это как приказ сидеть. Все сели, поджали лапку. Завтра скажут, умри. Все лягут и умрут. А без маски я думаю, меня на 7 тысяч оштрафанули. Это хорошо. Да я лучше хорошо, буду ее таскать. надо собраться всем, кого штрафовали, и подавать в суд. Потому зато. что не имеют права штрафовать. И все знают, что это не имеют. А для кого указ создан? Это указ явка. Кто создает их? Вы читали, что говорит Чучайкин? Что говорят вообще умные люди, светила, все врачи, вирусологи? Женщина, давайте, если я опоздаю, реально будет жалоба на вас. Я вам серьезно говорю. Вот, видите? Вот.